Доброго времени уток, друзья! С вами, как всегда, Арталаски, и в этот жаркий день совсем не хочется как-то напрягаться, и точно так же не хочется напрягаться новичкам, изучая какую-то сложную программу, например, Зиброш. И хотя я бы не отнес Зибраш к разряду... Что ты такой? За... Масштабы и количество возможностей этого софта действительно огромны. Но что, если вам хочется просто взять и слепить какую-нибудь модельку, не тратя часы изучения на гиганта цифрового скульптинга? Или вам нужно быстро сделать 3D-болванку для варпейнта, или в качестве референса для срисовки? А может вы просто хотите начать заниматься цифровым скульптингом и не желаете покупать зибрыш ни по подписке, ни отдавать за него штуку баксов разом? Тогда вам просто необходимо обратить внимание на младшего брата зибрыша Скульптрис. Возможности скульптрисы сильно ограничены по сравнению с Зиграшем, но тут есть все необходимое для того, чтобы создавать собственные 3D модели. Более того, сам принцип скульптинга здесь отличается даже от блендера и напоминает скорее 3D-код. Но обе эти программы не такие уж интуитивные, а 3D-код далеко не бесплатный. Скульптрис полностью бесплатен и невероятно интуитивен. Даже просто посмотрев это видео, вы уже будете уверены в том, что сможете сесть за эту программу прямо сегодня и что-нибудь слепить. Ну правда, посмотрите сами, здесь почти нет кнопок. Все управление вмещается в верхнем левом углу. Вот тут находится кисти, которыми вы будете лепить, а также возможность масштабирования и вращения. Думаете, кистей слишком мало? Да мало, но в том же зибрэше я пользуюсь таким же количеством кистей с такими же функциями и мне хватает их для всего. Здесь есть возможность распыления и очень полезный лази маус, еще мне тут нравится удобная регулировка всех параметров через пробел, ну реально удобно. Через опции вы можете настроить кисть чуть более тонко, но это актуально для владельцев графических планшетов, особенно если у вас есть графический дисплей на котором вы видите что рисуете, это не перед создаваемый кайф, это просто надо попробовать и это станет вашим любимым инструментом, и предвидя вопросы в комментариях отвечу сразу, то я использую вакуум синтек 16 и для скульптинга и для рисования и даже для ретуши фотографий. Здесь же вы можете загрузить изображение на фон в качестве референса, но если у вас есть второй экран или программа PureRef, лучше воспользоваться ими. Кстати на кисть вы можете загрузить так называемую альфу, которая станет отпечатанной печатком кисти. Это понадобится для детализации модели. А рядом можно выбрать материал, но тут комментарий излишне. Само собой, вы можете покрасить свою модель, но как только Вы нажмете ОК, вы не сможете вернуться к скультингу. Начнется этап текстурирования. Вы также можете выбрать здесь отпечаток кисти или целую текстуру, выбрать цвет и даже рисовать нормальными все что нужно для счастья. Выбрав материал Flat Texture, вы можете создавать модели в стиле Hand Painted, а потом экспортировать это в программу для ретопологии, например. Будет ли полезна программа для создания игровых моделей? Да, будет. Стилизованных и Hand Painted. Реалистичные модели здесь создавать уже сложно и неудобно. Для этого больше подойдет ZBrush, а всякие мультяхи, пожалуйста. Если вы слегка перебрали с количеством треугольников, то, используя всего одну кисть, можно легко прорядить очень плотные места модели. Но не увлекайтесь, на разных зонах может быть разное количество треугольников. Например, на лице их будет всегда больше из-за детализации, чем, например, на спине или даже на задней части головы. Но если вы конкретно перебрали и ваш ПК стал заметно тормозить, то стоит прорядить сразу всю модель всего лишь одной кнопкой. А вот если треугольников наоборот совсем мало, то вы можете их подразделить и добавить более мелких деталей. Также одной кнопкой. Полученную модель можно экспортировать в OBG-формат для дальнейшей ретопологии в сторонней программе. А значит, что вы спокойно можете использовать скульптрис для создания игровых моделей. Но рано или поздно вы все равно захотите большего, перейдете на зибрыш и будете уже ко многому готовы, потому что скульптрис является частью этой программы, у них одинаковые горячие клавиши, вы сможете использовать те же методы скульптинга в зибрыше, что и здесь, те же самые кисти, похожие материалы и даже есть маски, чего я точно не ожидал увидеть в скульптрисе. Если вы хотите просто попробовать, то обязательно попробуйте, это увлекательно и весело. Но если вы хотите начать изучать серьезную профессиональную программу ZBrush с абсолютного нуля, не имея вообще никаких знаний в этой области, то у меня есть отличный курс более чем на 10 часов в котором вы создадите собственного персонажа с нуля, а также слепите ему оружие и снаряжение, сделаете его уникальным. Более того, к концу прохождения моего курса у вас в арсенале будет множество техник и фишек. Вы сможете решать одну и ту же задачу несколькими способами, выбирая наиболее подходящие в данной ситуации. Курс разделен на две части, теорию и практику. В теории вы посмотрите действия необходимых функций, поймете для чего они нужны и в каких ситуациях их нужно использовать. Познакомитесь с нужными кистями, интерфейсом и начнете понимать, как тут все устроено. Но самое интересное в практической части. Там вы будете применять все знания из теории на реальных примерах при решении реальных задач, создавая своего первого персонажа и вы действительно сможете это сделать. Сейчас курс полностью записан и находится на стадии монтажа. Поэтому вы можете сделать предзаказ с огромной просто скидкой 80% и начать осваивать эту программу на реальных примерах уже с начала сентября. Каждые несколько дней скидка уменьшается на 5% пока не кончится совсем. Ссылка на предзаказ в описании под видео. Ну а если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные видео и выгодные предложения. С вами был Арталаски, пока!